Вы меня приглашаете сохранением прав и свобод. Маску оденьте. Маску оденьте. Маску санитарную оденьте. Я ее на персону. То есть между мной и творцом нет посредников. Судья убежала. Ну шикарно, ты такие вещи делаешь, я вообще с тебя офигеваю. Маску на, этот, на пенсионное удостоверение надел. Чтобы приставы тебя отпустили, передали полицейским, полицейские тебя отпустили. Вообще какой-то везунчик-то. Нету смысла пересылать. Они, скорее всего, все, все что важное, все вырезали. Угу. Но. Че, ну, вот я тебе еще раз говорю, надо свое свое все писать. Видео уже нет, как она сбежала. Введения туда Ну и все, служебный подлог Это называется каноны позитивного права За исключением божественной личности Все личности являются временными И основываются на временных трассах А как этот черный мантик убегает, видно? Задай этот вопрос самому ютубу Ну до них дошло, что такое персона? А что такое живое? Дайте хоть этот документ посмотреть Вы это или не вы Ты говоришь, ну на тебе, убедитесь, что это я Надо было сказать, это не я, это бумага А я-то вот он перед вами стоит это чё чисто сердечное признание что ли совершение преступления? Чё есть такие которые подписывают? Так ты эти бумаги вход пустил? Зачем в суд, в прокуратуру сообщение о совершенном преступлении? Да чё в суд? В Суд посмотрит, скажет ну бумажка и чё? Распространяется на граждан? А я не гражданин, я мужчина, живой. Я похож на гражданина? Нет. Я никогда не был и не являюсь гражданином. А вот эта бумага под названием паспорт и есть гражданин. Это, у этой бумаги есть гражданство. Вот я на нее и одел этот, маску. Логично? Логично. Неоспоримо. Никак. На меня посмотрите. Я похож на физическое лицо? Или я похож на, на мужчину? Собирает э, отбирать ДНК-материал у всех. Даешь им паспорт, говоришь, вот, попробуйте вот у нее забрать ДНК. И чем быстрее они начнут соображать, что они не, не, не физлицы, тем лучше для них. Так там 10 вертолетов прилетят, оцепят все вокруг, принудительно все сделают и влетят. Живите дальше своим лесу. Чипированные, вакцинированы в масках. Антон, привет. Привет. Я Александр, я тебе звонил, когда от меня судья убежал. Ну, смазку я одевал на пенсионеры. они протянули все сроки. Сегодня я уже, сам поехал, взял у них аудиопротокол, ну, это секретарша мне дала. И сначала аудиопротокол вынесла, а потом говорит, подождите, я вам это еще одну бумажку принесу. Но я подождала, она вынесла решение суда. В общем, на аудиопротоколе вообще ничего не ну, плохо, звук плохой вообще. В общем, ну, разобрать там можно, что э, судебное заседание прошло э, по ходатайству ИСА в его отсутствии. А ты что, ходатайствовал? Да ты что? Ну, если я сам ходил, как я а, -а, а, ну, а ты... ты с материалами дела ознакомился? Ну, меня эти сапки там не пустили. В суд. Какие? Ну, пристава. Там до скандала. У меня, как нет паспорта, мы тебя не пустим. Секретарша выходила ко мне, ну, туда, э, за решетку, где вот рамка за рамку, короче, кол. Вот принесла аудиопротокол и это. То есть, ну... А что, материалы вот, дела не вынесло? Я занята, у меня э, сейчас начнется судебный процесс. Вот видишь? Ну, что кор короче, это, не удалось ознакомиться, да? Нет, нет, нет. Ну, аудио есть. Ну, аудио есть, да. Ну, там три файла я не мог открыть, они, видно, остались у них на компьютере. И там около 12 файлов, и они все, ну, как, повторяются. Наверное, три-то как основные, и они все это, ну, как, чередуются. И три файла, они не открываются. Там, ну, вот на компьютере выходит что. Mm. Они остались. Подожди, на... подожди. Ты мне зачем вот эту всю лишнюю информацию? Ты коротко скажи, что дальше? Получил ты аудио, дальше чё? что? Все, я ее прослушал, но ну, я сегодня получил. Ну, Всё с что? материалами дела-то ты не ознакомился. Ну нет, конечно. А какая цель была получить аудиопротокол, я забыл уже. Ну вот чтобы э, узнать, есть там, где она от меня убегала, э, ну, самое начало. Этого ничего нету. И.. То, что она, это, говорит-то, что началось в отсутствии и сапах. Короче, обрезанный вариант. Да-да-да. Все ясно. Ну, нету смысла пересылать. Они, скорее всего, все, все что важное, все вырезали. Ну? Ну, что, ну? Вот я тебе еще раз говорю, надо свое, свое все писать. Не, у меня есть начало, ну, видео, вот как я заходил. Че, 9 секунд? Не, не 9 секунд тут у меня, ну. Но... Как я сидел еще в коридоре. Да что Кагарин и... что там в коридоре делал? Нет, перед заседанием. Когда они меня приглашали, заходите, заходите. Я говорю, без это, управляющего я не зайду. Ну, видео уже нет, как она сбежала. Видео нету, да. Ну и все. Ясно, короче. нет это С материалами дела обязательно ознакомься. И советую, решение какое? Не в твою пользу же. Нет, конечно. А, обжалуй, потому что она это, если она говорит, что типа по ходатайству, что это, в твоем отсутствии рассмотреть, я, то есть mm -hmm. они врут. То есть ей нужно ознакомиться обязательно с материалами дела и mm -hmm. обжаловать. И, если не получится ознакомиться, да и пиши, что нарушено право на защиту, не ознакомились с материалами дела. А если ознакомят, то пиши, что это служебный подлог, что mm -hmm. это ходатайство от меня не было а, рассмотрение без этого в отсутствии? Ну да. Ясно? Понял, понял. Ага, все. Че, еще вопросы есть? Да нет, все, спасибо тебе. Ага, благодарю. давай, давай, благодарствуй. Здравствуй, Антон. Привет. У меня такой вопрос к тебе. Видя там разбор полетов в суде по теме живых, ну? ты ссылаешься на коны? Не, не, тормо... на... не, не тормози, говори быстрее. Что за кол. Канон... Ну, ссылаешься на каноны, Но... низ... низшие лица такие вот. Я везде искал, не мог найти такую выдержку. Где ты ее взял? Ну, хотелось бы ее полностью прочитать там. Или главы, или что. А, -а, -а. ну не знаю, прям со слова это, прям фразу эту набей в интернете, поищи, Google-то по-любому покажет. Ну, я все. Канон позитивный нет, не мог найти. Позитивное право все переглядел, пересмотрел. Там естественное. Ничего не нашел. Так, я не помню уже, где я нашел. Ну вот тут или глава, или что четвертое римскими указано. Низшие лица, такие как юридические лица, известные тоже, как лица, имеющие статус юридического лица, замещающие лица, погашаются. При осуществлении своих, ну я и набирал и текст, и это ничего не выдает и в позитивном, и в этих, естественное право смотрел, мне не мог найти, мне интересно, ну... Скажи, вот, что... ты, ты у тебя сейчас перед глазами эта фраза? Да. Говори как-то дословно написано. Низшие лица, такие как юридические лица, известные также как лица, имеющие статус юридического лица. И замещающие лица погасаются при осуществлении своих целей и намерений, или при выявлении фактов мошенничества, или при существенном нарушении соглашения, или при представлении лица, обладающего более высоким статусом и властью. Ну да, нет такого. Ну Я говорю, не, я все обыскал, ничего не нашел. А у тебя главное там, ну, или глава, или часть, или, ну, обознательно римской четверкой. Так, это называется каноны позитивного права. Ну, у меня все каноны есть. Я смотрел, там не нашел такого. А, часть вторая, глава четыре. Глава четыре? Сейчас тебе даже канон скажу. А номер канона тогда пятнадцать пятнадцать ноль семь. Сейчас минутку так ну, 15.07. пятнадцать семь. Второй элемент действующей карты называется постановлением или декретом. Это может быть серия статей, или если это один большой лист бумаги или несколько страниц статей, или действующий устав определен на нескольких страницах. Нет, это не то. Канон 1507 начинается так, за исключением божественной личности, все личности являются временными и основываются на временных трастах. Так, это позитивное право. Да, ⁇ -мо ⁇ Еще раз говорю, каноны позитивного права, вторая часть. Ладно. Все. Благодарствую. им самостоятельно, потому что тот источник, который есть у меня, мне его запретили другим людям давать. Ну, я понял. Угу. Вот у меня, который есть, судья нету. Ладно, сейчас посмотрим. Давай. Благодарю. Или. Привет, Антон. Здорово. Я тебе звонил там 7, по-моему, 7 декабря, как раз перед судом. Я был как истец, не я был, я был представителем этого, как мне говорить. Ну и, в общем, это там от меня судья убегала. Ну ты рассказываешь. Вот. Ну-ну, вот, э, там у меня программка на телефоне стояла, ну, в скрытое видео. Ну. Э, я ее удалился, ну и стал телефон очищать, думаю, память вся забита. И у меня э, весь судебный процесс, там как-то лицаев вызывали на меня. В общем, это все заснялось. Mm -hmm. И разговор с... А как этот черный мантий убегает? Видно? Ну, не видно. Телефон я положил, но я остался один, когда в зале это судебного заседания. Но я говорю там, это, что судья убежала. Ну, что это по тексту. Ну, а... что-то что есть это стоящее посмотреть или нет? Я не знаю, что для тебя стоящее. Ну, я могу тебе скинуть, но надо только куда... Куда-куда? Куда? На... На YouTube загрузи, и ссылка мне пришла. Ну, это для меня, скажем, сложно, я не это, ни разу не загружал. Учись, пригодится в жизни, в будущем. Я могу ну, ВКонтакт сбросить? Нет, только не ВКонтакт. Из контакта потом нет. невозможно вытащить. Понятно. Ну, мне хотя бы... это. Как, как сбросить? Примерно расскажи, я, может, сбросить. Задай этот вопрос самому Ютубу. В Ютубе набери, как загрузить видео на YouTube. Угу. И тебе ссылку потом скинуть, да? Да. Все, понял. А ссылку куда тебе скинуть на, на куда Да куда в, угодно. Нет, в мессенджерах где-нибудь. Вконтакте, там, неважно уже где, там, Телеграм. Ватсап, Вибер, что, не знаешь, как скидывать ссылки, что ли? Не, это-то я знаю, как ссылки. Ну а что спрашиваешь? Все понял? У -у -у. Ладно, сейчас попробую. Давай, жду. Вняли. Привет, Антон. Привет. Ну что, посмотрел? А, да, да, да, да. Ну, в общем, что ты написал там? Значит, в воде меня не возили, протокол не составляли. Так. Что я это? А? На улице чем разговор закончился? Ну, поговорили, и я пошел ну, на остановку, а они поехали. Ну, до них дошло, что такое персона, а что такое живое? Нет, не дошло. батюшка то это... Я посмотрел, ты там зря начал пояснять дату рождения, отчество. Ну да, я вот потом это думал, ну, я 15-го, считай, получил протокол, и мне надо было идти нести апелляцию и это и жалобу на судью надо ну, на, было снимать и я хотел телефон-то почистить памяти потому что все забито блин. думаю как так эту программку-то удалил которая скрытое видео а потом раз смотрю, как у меня это видео я вот ничего себе хорошо думаю как она сработала ты... А мне ее одно, ну, кто скинул, говорит, что она это... Ну, ты сам где-то, может, что-то нажал. Я говорю, да я ничего не нажимал. Ну, у тебя все и... равно там обрывается видеозапись. Ну, это в конце. Почему она обрывается? -то? Нет, в конце, я не знаю почему. Она оборвалась, а потом я дома-то смотрел, там еще второе. Ну, я установку. И она ну? там 40 минут снимала. Там второй файл должен быть, продолжение. Нет, там вот именно отключилось, и я на остановку шел, вот дорогу что снимал. Я не думал, даже в кармане, как телефон, там все, темнота и шаги только. Ну и машины слышно. И все. И потом уже в автобусе ехал. А -а -а. Ну, короче, ты там это, первое, что ты назвал, там ты начал. Это имя отчества назвал, сам себя им именем отчеством признал. А потом. Ну, да, я говорю, ошибок -то тоже много накосячу. Ну, я за день считай, Ночью тебе звонил, на второй день это. Почему? ну я думаю. И когда может, ты вышел и... на улицу, ты там тебе говорят, дайте хоть этот документ посмотреть, вы это или не вы, ты говоришь, ну нати, убедитесь, что это я. Не, он у меня в руках был, я им открыл просто. Ну так... надо, надо было сказать, это не я, это, это бумага, а я-то вот он перед вами стою. Ну да. Ну, самое главное, что отпустили. Нет, как-то не было ничего. Я, у меня там типа охранной грамоты тоже. Мы одного-то, не одного, а двоих-то поймали. Они нам подписали там, что они нарушили Конституцию и закон. Это 286 и 207 -й, там, ну, в этой бумажке. вот. Не я о, подожди, кого поймали? Ну, милиционеров, ну, полицаев. Что же которые... Ну, они нам подписали вот такую бумагу, что они нарушили 286-ю статью уголовную превышение должностных полномочий. Там а -а, -а. Это что, чисто сердечное признание, что ли, совершение преступления? Да, да. что, есть такие, которые подписывают? Ну, вот я тебе говорю, двое подписали. Прикольно. Вышли образец, я к видео приложу. И с подписями? Нет, образец, вы, вы, вы пришли. Да, образец. Ну. Я могу и с подписями. Ну, я вы, покажу и... видео, замажу там персональные данные. Ладно, я. Ну, я сброшу это ВКонтакте. Добро, добро. Они нас три часа держали. Он говорит, подписывай протокол, я говорю, вот ты мне мою бумагу подпишешь, я тебе протокол подпишу. И что, он подписал? Да, он бегал три раза советовался там, подписывать, не подписывать. Потом приходит, ладно, давай, там второму еще, говорит, ну тот старлей, а этот капитан, который мне подписывал. Ладно, подписывай, и подписали оба. Так ты эти бумаги в ход пустил? Нет, еще я э, там, по этой по 435 э, гражданского кодекса, ну, оферта, э, написал претензию. Отнес... Подожди, оферта, оферта, а вот этот э, уголовный кодекс в прокуратуру... А Нет, я в суд отправил. Зачем в суд? В прокуратуру сообщение о совершенном преступлении. Чистосердечное признание прилагается. Ну, можно и туда. Ну, они 29-го, он отдал этот протокол, э, как суд назначен у меня, э, там у женщины, мы ну, вдвоем с женщиной были. Ты не понимаешь, подожди, не перебивай. Ты, ты пишешь сообщение о совершенном преступлении э, с чистосердечным признанием, что они сфабриковали, ну, они там сами признаются, что они приняли должностные полномочия, и, получается, сфабриковали этот протокол. И, соответственно, это сообщение, ну, желательно можешь электронно отправить в прокуратуру. Тебе выдадется этот айдишник, и ты потом это же сообщение о совершенном преступлении распечатываешь и отправляешь в суд, что в отношении данных лиц ведется следственные мероприятия. Поэтому требую перед... Ну, хочу, чтобы заседание было не перенесено... На более поздний срок до результатов расследования. Ясно? Угу. То есть к действиям данных лиц следует относиться критически, потому что они находятся под следствием, под проверкой. Ясно? Угу. Понял, понял. Используй бумаги. Что ты их наклепал, получил по роспись, а воспользоваться не можешь? Не, ну я в суд отправил эту бумажку. Да что в суд? В суд посмотрит, скажет, ну бумажка, и что? А вот если ты в прокуратуру отправишь, то там и добьешься, чтобы на твое сообщение о совершенном преступлении, можешь еще ход конем сделать, позвонить в полицию или в это, ну да, в полицию, или 112, короче, и сообщить о совершенном преступлении. Что тогда-то тогда, тогда -то была получена бумага, такие-то такие двое должностных лиц добровольно признались в совершении преступлений. Име, име, имеется два, две бумаги доказательства с их собственноручным этим, добровольным признанием. Чистосердечным признанием. Да. И запиши разговор этот. И это самое главное, что требую провести проверку в порядке УПК 144-145 и требую немедленно мне сообщить номер регистрации в книге учета совершенных преступлений. И тебе должны сообщить номер, Потом приходишь в этот отдел полиции и требуешь выдать мне талон уведомления, как доказательство, что вы приняли ну, зарегистрировали в книге учета совершенных преступлений данное сообщение и передали на, про это, на проведение проверки в порядке УПК 144-145. Понял. Ну шикарно, ты такие вещи делаешь, я вообще с тебя офигеваю. Маску на, этот, на пенсионное удостоверение надел. Вот эти документы это тебе подписывают это, а чистосердечные признания? Так это не первый суд? А? Первый суд у меня был 3 июня. Там вообще меня без ну без протокола обсудили. Я даже не знал. И потом это, ну поумнее стал. Так поумнее-то поумнее, я многих умных знаю. но чтоб так им везло, чтобы полицейские сами на себя что-то написали. Чтоб тебя, чтоб кого-то выпустили из здания, чтобы приставы тебя отпустили. Передали полицейским, полицейские тебя отпустили. Ну, это вообще какой-то везунчик ты. Ну, может быть, да. Ну, так творец сзади стоит. Ну, вот видишь, как действует эта фраза. Но все равно она там меня насиловала сильно. Кто? Ну, судья. Насиловала? Ну да, орала он что там. Она же тебе силу не применяла, поэтому не было насилия. Ну, я имею в виду это. Голосом. Да, голосом это что? Это разве насилие? Это так, поговорили, поболтали. Ну. Наш не орала на тебя, просто убежала. Ну как, все равно... Тон -то чувствуется, когда или просто так вот говорит. Если ты еще заснял момент, как ты вот ты там ей рассказываешь, что я надел на, на, на, эту маску на персону, вот если бы ты еще и вот это заснял, там. Нет, ты в одной руке телефона... Да подожди, ну, не, ты не, перебивай, не ты. перебивай, ну что за привычка, А, а, -а, -а, -а, -а, -а. Там, конечно, мелькает кадр, что когда ты уже на выходе там это показываешь пенсионное, что у тебя на пенсионной маске надето, видать, еще с это с, с того времени, как ты это ну, в зале заседания это надел. Но вот если бы ты это прямо именно в зале заседания заснял, да, да еще и заснял бы, как оно убегает, было бы вообще шикарно. А так, ну, в принципе, интересное видео. Особенно, когда ты там женщине полицейскому пытаешься, пытаешься объяснить, что такое персона, что такое живой мужчина. Нет, до них тяжело, до них ничего не доходит. По да потому что неправильно поясняешь. Вот там. Ну, быть, да. Там, что, вот они тебе говорят, постановление губернатора. Так надо было сразу сказать: так давайте вместе почитаем, что там написано. Распространяется на граждан. А я не гражданин, я мужчина, живой. Я похож на гражданина? Нет. Я никогда не был и не являюсь гражданином. А вот эта бумага под названием паспорт и есть гражданин. Это У, у этой бумаги есть гражданство. Вот я на нее и одел этот, маску. Логично? Логично. Неоспоримо. Никак. Согласен? Конечно. Ну вот так и надо было пояснять. А то ты там начал какие-то на бумажки, бумажки. Ну, вот говорят тебе постановление. Так давайте вычитаемся. Вспоминайте, что там написано. Все граждане обязаны носить. Так я-то не гражданин. А если вы считаете, что я гражданин, докажите, что я гражданин. Покажите, где, согласно этому закону о гражданстве Российской Федерации. Да. Я, я проходил процедуру приобретения гражданства? Нет. Ну и все, откуда у меня гражданство? Я вообще в Советском Союзе это родился, если на то пошло. Точнее, моя персона. да. Okay. А я на земле родился. Откуда у меня гражданство РФ-то появилось? Не было и быть не может. Согласно вашим же законам. А вот и у этой бумажки под названием паспорт что-то там написано, что вроде там как это паспорт гражданина РФ. Так вот, на этого гражданина я и надел маску. Ну, пенсионный у тебя там какая разница? А у пенсионного, я не знаю, есть нет гражданства. Нет. Ну, если нет гражданства, тогда и на пенсионный не надо делать, получается. У нас было, честно сказать, здесь нет гражданина. Я не гражданин, пенсионное удостоверение не гражданин. А где этот, который. которого. Который существует в виде паспорта, я не знаю, где он. Но если я его найду, я ему скажу, чтобы он надел паспорт. Ой, тазы, маску. Ну, логично? Ну, да. А когда тебя там начали спрашивать, типа, этот, вы кто, дата, имя, фамилия, надо было так же сделать. Да, все равно опытная. Да, да. я живой мужчина, хозяин меня, Антон, ни больше, ни меньше. Все. Ну, тогда бы они, наверное, тебя задержали для установления личности. Наверное. Ну, а, а вообще, в принципе, по-хорошему, надо было просто им передать вот это, этот э э э э пенсионный, и сказать, вот персона, она в маске, открыть просто это удостоверение и показать, вот смотрите, вот эта персона, а я а я учредитель, бенедиссер данной персоны. Вот это, э э вот тут вот это, стоит роспись и фотография, и, и вот фотография похожи на мой облик. Это и подтверждает, что я учредитель бенисцарии данной персоны. Все. Какие претензии? А вообще, когда возникает у них сомнение, что ты живой мужчина, прям говорим, вот посмотрите на меня. На меня посмотрите. Я похож на физическое лицо? Или я похож на, на, на мужчину? Они, естественно, говорят, мужчина. А если говорят физическое лицо, то ты говоришь, нет, я не физическое лицо. Потому что физическое лицо – это переднее... А, это неодушевленная передняя часть человеческой головы. А, а, а у меня-то руки, ноги есть, у меня все, все части тела есть. Вот, смотрите, все физическое тело, душа есть, разум. Я, я, я, я, у меня борода, усы. Я мужчина. По всем признакам. Ну как можно елку называть там это, кактуса? Ясно? Ну да. Ну все, тогда давай. Буду... Сейчас, уже это... а? сейчас уже доходит плотно. Ха, так плотно. И как с ними общаться, не надо было вообще там, ну, все равно видно, ошибок там много. На что... Ничего страшного научишься? Ну да. Сейчас я уже знаю, как с ними общаться, подал эту бумагу или вообще ничего не подал, я живой и все пошли. Ты вон слышал, они что, придумали-то? Я не знаю, правда, нет, новость проскочила, что собирается отбирать ДНК материал у всех, кто подозреваемый, под свидетель там этот административно задержанные, уголовно задержанные, короче со всех подряд будут они раньше же это тело скопировали, фотографировали, mm -hmm. ну а сейчас даже если ты просто подозреваемый или административно аресту подвергнут, то будут ДНК пробы отбирать так, как этого избежать? Ну как, как, точно так же. Это все касается лиц. У всех лиц, подверженных уголовному или административному задержанию. Даешь им паспорт, говоришь, вот, попробуйте вот у нее забрать ДНК. Они возьмут, ну, максимум, что там, ДНК глюкозы. Какого-то дерева, из которого была сделана бумага. Учернил. чернил. Ну, чернил-то нет ДНК. А, ну, хотя, если их произвело животное, то, скорее всего, есть ДНК. Ну, там, каракатица или еще кто-то. А так, у целлюлозы есть ДНК, у бумаги есть ДНК. Пожалуйста, берите. А я-то тут при чем? Я живой мужчина. Видишь, как? Гайки закручивают вот этим всем лицам. Нет, так я знаю, что крутят. Не с гражданам, персонам, так называемым. И чем быстрее они начнут соображать, что они не, не физлицы, тем лучше для них. Уже, а, уже наверное, скоро будет это... Сейчас они ДНК отбирают, потом они биометрию захотят со всех снимать, по -по потом органы у каждого отбирать для нужд. Не, биометрию, то что в банк приходишь, они уже и снимают. Не, ну это они снимают и снимают, но они, они им же еще нужно письменное согласие, а вот согласие да. оно чисто добровольно. А тут на законодательном уровне пропихивают, что ДНК у всех надо отбирать. В леса пойдем. Куда? В леса. Ничего. Ты думаешь, ты там спасешься, что? Нет. Mm -hmm. Что, не видел? Вон, год назад показывали, как только пандемия пришла. Когда только начало, начался весь этот коронакризис, какой-то там то ли губернатор, то ли мэр сел на вертолет и поехал вместе с, это, с оперативной группой, короче. Летали на вертолете вдоль рек, вдоль тайги и искали рыбаков без масок. Представляешь, что его... Mm -hmm. Стоишь ты такой, рыбачишь у речки, на 10 километров вокруг никого, прилетает вертолет, садится, вы, вы, вы, выбегает там целая команда, выписывает протокол за то, что ты без маски стоишь, рыбачишь. Ага, и это убегает обратно в вертолет и улетает. Нормально? Ну да, классно. Ты представляешь, целый вертолет. Вместе с бригадой, вместе с каким-то важным чиновником летал и выявлял вот таких этих, безмасочных этих, рыбаков. Я так и вакцинировать буду. Ну, а ты говоришь, в лес уходить. Так там 10 вертолетов прилетят, оцепят все вокруг, принудительно все сделают и влетят. Живите дальше в своем лесу. Чипированные, вакцинированные, в масках. Так что чем быстрее соображалка включится у народа, тем быстрее это... Нет, да не включается во мнение, что бесполезно. полезно. ведь на мордике одели это, и хрюкают. Зачем ты так говоришь по это, про других людей? Ну так не понимаю, говоришь им, что а это... Зачем, не ты, так... зачем ты говоришь, что они хрюкают? Ты что из них свиней это делаешь? Ладно, разговор затянулся. Давай, будем комментировать видео, чтобы не затягивать его. Давай. Этот разговор размещаю, да? Ну... Давай, все равно. Люди смотрят, поможет кому-то. Ты не ответил ни да, ни не, нет. Четко скажи. Да, да, да, да. Ну так и говори, а то ну и не, непонятно, что дальше. Доброго. Давай, благодарьте. Давай, благодарьте. Можно ваш документ удостоверяющей личности? Для чего? Возникли сомнения в установлении вашей личности. Ну, какие что сомнения? Были, что вы это являетесь? Зачем ну, бы я пришел? Ну... В любом случае. Есть похожие люди. Бразы. Похожие на кого? На вас. Ну да. <соспорожные> Таких, по-моему, нет. Вы меня приглашаете? Вы должны уже в зале судебного заседания находиться, Пожалуйста, камеру отключите. У вот. меня выключено все. Нет. Вот отключите. И отключите. Я камеру в карману. Камеру в карману. карману. Проходите. Сохранение прав и свобод. Проходите в зал судебного заседания. Регламент судебного заседания установлены. Гражданским процессуальным законодательством проходит в зал судебного заседания. Ну, я ГПК, я, генерал, я вот понимаю, я у вас спрашиваю, с сохранением прав и свобод? А -а -а. И у вас никто не решает свободу? Проходите. Прошу всех кстати, маску оденьте. Маску оденьте, кстати, маску почему оденьте. вы сняли маску? Маску. Ну, вы же в маске? Я думаю, маску одевать. Да. Не бьем, не бьем. А, а бьем. Тем более в судебном заседании, конечно. Уже были в на маску Так, видеофиксацию я могу вести. Э -э видеофиксация с разрешением председательствующего судьи. Вот будет стадия ходатайств, заявите? У вас э -э соответствующее письменное ходатайство подано? Да. Вот маска. Маску санитарно а, наденьте. Я ее надену на Я живой человек. Надеваем маску. А себе оденьте маску. А, пристав, я а, живой мужчина. Человек, Александр сейчас будет составлен протокол Если на Если вы сейчас не наденете маску, я а, маску надену. Пристав вызовет отдел полиции. И По руку, а, Вы не соблюдаете требования, установленные законодательством. Какие? Губернатор губернатором Свердловской области об установлении обязательного масочного режима. Нет, Средний... давайте не будем спорить. Знаете, вы Вызвать, Нет, я вам скажу, по принуждению, под вашу вас ответственность. Вас под вашу вас ответственность вас я вам говорю по принуждению, под вашу ответственность. Не по принуждению, по требованию пожалуйста, По принуждению, под вашу ответственность. То есть между мной. И творцом. Нет посредников. Надеваем нас. Я ее одел. Надевайтесь. На перцом. В вашем присутствии. Полностью надеваем на нос. Я обязан? Полностью. А если я тут упаду? Обязанно надеть. Кто вам сказал? сейчас вы мне будете доказывать. Масочный режим. Ничего доказывать не буду, вызываем до полиции. Давайте. Я делал судья убежала, то есть обесчистила суд. Почему, почему судья-то убежала? Ну, вы же не выполняете ее законы. А почему я должен? Но а я не убедился, что это судья. Она свои полномочия еще не представила. Нет, а? нет, нет, Почему? Может, только с разрешения, и Ну, делать? А? Какие? У нас есть соответствующие предусмотренные законом нормы. Вы без маски. Вы в здании суда находитесь без маски. Это ä, правонарушение. Вы являетесь судьей. Это именно судья. Прыгаемся. Так, мне надо отдать ей кадотай, что тогда. Какие тогда Которые были заявлены в канцелярии. Чтобы она это знала. Так. Пройдемся на первый этаж, не Нет, Потом давайте, будет, ребят, будет, я отдам. Сейчас вы не отдадите. Потому Почему? Потому что она ему шли сдавала. Да? да. Я же напишу жалобу на эту судью. Не так же просто это. Ну, я... это же ваше право. Конечно. Не знаю. Да, ну что? Потому что я живой. секундочку, подождите. Что делать? А живых да. судить не, не имеют да. права. Сейчас на вас будет составляться протокол. А... На основании. На основании того, что вы отказались выполнять законного требования судебного пристава. О том, чтобы надеть кого маску. на основании чего на основании того что вы на не основании не чего одеть маску на основании на основании чего? указа губернатора вот смотрите вот смотрите я вам сейчас не давайте я вам покажу Ваш этот я читал это вам для сведения я просто покажу сейчас на основании я понял, про что Указы вы говорите. Указы губернатора Сырловской области в связи с угрозом распространения территории. Да Сырловской я области, понял, про что вы говорите. Вот давайте, указ губернатора у вас, да? Это выписка из приказа, номер. Из Нет. Ну Но указ губернатора, да? Сейчас. По исполнению данного да приказа указа, создан был приказ. По подписью председателя суда. Включайте подпись. подпись. А. Кого? Председатель суда. суда. А, да, да, да. Это, да, да, да. Это я не шкурил. А с 18 марта пишет... Так, ну, вот да. давайте мы документики посмотрим. Так. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий Стихийный детский. Так, читаем. В соответствии с письмом аппарата правительства Российской Федерации... Маску, сейчас, подождите, я вам прочитаю, а то вы плохо будете слышать. По результатам рассмотрения сообщается, что режим повышенной готовности в 2020 году правительством Российской Федерации не вводился. Это понятно? Ну и... А это, это как относится к мерам по недопущению? Там вот диверсия. давайте дальше. Вот смотрите, видите подпись. Документ подписан элекционной подписью. То есть Мануила. Вы не подменяете понятие. Я понятие. Это вы подменяете. Это, это чрезвычайно. Это Роспотребнадзор отвечает, что правительство Российской Федерации, либо. Президентом Российской Федерации режим чрезвычайной ситуации в целом по Российской Федерации не вводился. Это понятно? Да, да. режим чрезвычайной ну, ситуации. Ответ ФСБ. Обращайтесь к председателю районного государства. Ну, вы видите, что выполним, три выполним, государственный код, корп... я понимаю, он для вас, он не для меня. Вы понимаете это? Я вам еще раз объясняю, если вас не устраивает что-то при пропускном режиме или не устраивает права, я туда, согласен, приказ, приказ пишет, вы, вы имеете право обратиться к председателю, председатель суда. Пишет для вас, но не для меня. Не для вы простых посетите, граждан. Он а для простых граждан не может писать. Вы посетитель здания. Есть 21 статья Конституции. Там есть свои здании, да. Давайте. Не-не-не. мы не буду делать. Ну, есть есть 20... Вот смотрите, есть 21-я статья Конституции. Мы будем составлять на вас протокол. По... У вас есть полномочия? По Полномочия есть у вас? Есть полномочия. Да? Да. да. В том числе вот как раз и, сделал... вот и полиция привела. граждане маску. Близко не, не надо. Да я не срывал ничего, судья ну, убежал мол, от меня. Одеваете, маску, Мустафин Ренат угу. Ринатович. Рей... До какого? До Даты 1 декабря. Угу. До 1 mm? июня 2020 -го года. От -го. А, да-да-да, вон. Ну, я не я не сорвал, я вам еще раз говорю, судья убежала, вот свидетель. вы маску не одевайте, Вы не одевайте маску, а вы возгоргаетесь. вот смотрите, вы маски одели, вы защитились. Защитились, защитились. Защитились, защитились по крайней мере.. У меня, подождите, телеметрию смерили. Изначально без этого маски, Изначально, когда он зашел, сюда он одел маску, поднялся на санкцию. Снял маску. В судебном заседании да не было никакого ну, знаешь, судебного заседания. заседания. он начал он снял маску там а. судебный перестал, например, маску посетил, я одел заседание. вот давайте что вы сейчас уже одел не одену. нет про что вы хотите поговорить -то? и с кем самое это главное с кем мне же я вам представился вы, вы представили вы, фамилия, не вы, ну, давайте, да ради бога, что? Я же не ну, скрываю его. Давайте, уважаемые господа, давайте вот подойдите сюда. Нате, ознакомьтесь. Нет, спасибо, не надо. Ну, ознакомьтесь. То есть вы меня заставляете одеть маску. Ознакомьтесь. Зачем мне это? Есть ну, председатель для суда, вам еще раз объяснили, Я вас, объяснил. что... Я вам тоже объяснил. Вы можете обратиться к председателю суда, записаться на прием, объяснить... Ознакомьтесь, пожалуйста. Нет, спасибо, мне не надо. Это Почему так вы нарушаете мои правила? Мы выполняем, я не нарушаю ваши права. Как это? Не, это? Да я вы? Я действую согласно указу вот. губернатора Ростовской области номер сто. тоже согласно указу. А -го -го. Вот это -то тоже согласно указу. Это не указывает, у вас тут уже свой набор. Какой статей. набор? Это свой набор статей. Ну как это? КАП 26.3, КАП пункт два, статья 26.7. Че, какой набор? Это все из кодекса об административном право нарушения. Согласно правилам внутреннего распорядка то есть посещение, здания суда. Вы подглазывали обработать, обработать. Обработать руки антисептиком, mm -hmm. Надеть маску. Надеть а диокси -титана. Диокси титана прочитайте, что там есть. Где в сургуте там, по-моему? Маски с диоксидом титана. Так, ну что, что мы делаем? Давайте наши действия. Наши действия, давайте. Ваше действия, заходите для составления чего? Протокола. Для составления протокола. Кто будет составлять? Сейчас вам все отдать. Угу. Видеосъемка сданная. Да нет, да, все выключено, видите, ведь что вы? Как вас видео? У меня? Нет, еще... Я живой человек, у меня нет фамилии. В смысле нет фамилии? Ну вот так. Это у вас объяснение по данному? Какое? Почему вы не одели маску? А там я должен высота. ее одевать? Ну объясните, данным, на основании чего вы не одевали? Напишите. Я вам и сказал. Так вы объясните так я, это. Так я, я и говорю, я живой мужчина. Ну, человек, но... Хозяин ну, имени Александр Апула. Но фамилия-то есть у вас? Фамилия у меня фамилия нету. Фамилии рода-то нету? Что Почему? Ну, потому, что, потому что я живой мужчина. Но у вас рода-то нету, ни рода, ни племени. Что? А вот об этом надо говорить Мы отдельно. Вот я люди. говорю, фамилия-то рода какая? А как это вы живые люди? Докажите мне. Как вас зовут? Представьтесь, в первую очередь. Согласно третьему ФКЗ закона полиции. Каждого человека я очень рад за вас. Чёрт. Так, 2 апреля, 25. Мошкина, Татьяна, да? Угу. Владиславовна. Не понял, ДПС, да? Нет, ППС, почему ДПС? Там, по-моему, ДПС, я... ППС Я могу еще раз показать? Нет, ну что ППС стоит. У вас, во-первых, не должно тут лишних предметов есть. Это мой жетон. Я понимаю. Но это не лишний предмет это. А не жетон он не удостоверение, удостоверение должен лежать. Ну а где он должен быть? Я не знаю. Вы будете представляться? Нет. Я вам представился, я живой мужчина, хозяин имени Александр. А фамилия-то есть у вас Александр? Отчество. Ну, фамилия есть, но не у меня. У моей персоны. Ну, у вашей персоны есть фамилия? Есть. Какая? А вам это для чего? Объяснение взять. У вас да. По данному каждому. Почему вы отказываетесь одевать марафон? Вот есть персона. Вот возьмите у нее объяснение. Она устроена. Вот персона, вы у нее возьмите объяснение. Я данные ваши запишу объяснение, то я с вас должна? Нет я не даю объяснение за персону вы отказываетесь? я вам говорю за персону я объяснения не даю я вам сказал я живой мужчина хозяин имени александр Но. все а фамилия у меня ваша? нет фамилии фамилия вот у персоны вы это понимаете нет не понимаю ну, как, как я вам тогда могу объяснить? Давайте. Я живой мужчина, хозяин имени Александр, человек Александр Григорьевич Акулов, учредитель и бенефициарий вы, вы помните, Персоны что... Акулов Александр Григорьевич. Сейчас понятно? Сейчас понятно. Все. А дата рождения 20, у вас? 20, у, 20, до... у меня нету даты рождения. 20. У, 20, 20. у меня 20. есть 20, 20. день рождения. Да, день. Он Требула, маску, накрасно, Александр как вот что-то? У Персоны такая вот? У Персоны? Григорьевич? Ну вы у нее и спросите. А у персона день рождения когда? Да нету, не знаю я у нее день рождения. Почему? Потому что нету. А у вас есть день рождения? У меня есть день рождения. И когда она у вас? Да, день десятый, месяц декабрь. Год? 1957 год. А где вы живете? Ой. как с вами трудно. Задавайте правильные вопросы. Или я вам даю вот персону и спрашивайте у нее. Давайте у персоны. Ну, персону я вам не дам в руки, потому что это моя персона. Ну так вы не скажите адрес, где вы живете. Или персона ваша живет. Кто у вас где живет? Ну вот вы как думаете? Я не знаю, как думать. Ну. Обычно люди нормально отвечают. Спрашивает? Ну, я нормально отвечаю. Но вы живой человек, Александр? Я живой, да. Как вы там Адрес-то есть у вас, где вы живете? Живу. Ну, есть. Улица 3 Песчаная, дом шесть. Свой дом? Да. А телефон есть у вас? Телефон? Конечно, в руках вот держу. Номер назовите, пожалуйста. 8-922-106-77-28. Так, что? Где протокольчик? Вы сюда зачем пришли-то? Я пришел по делу в качестве ИССА. Ну, по делу в Альбранском. Вы пишете ваши слова? Нет, в качестве представителя. Да я еще не дошла до этого. Объяснение будет написано все с ваших слов, все, что вы скажете. Объяснение попало в В качестве представителя, представителя истца. Угу. Ага. входе вы одели, получается, маску, когда вы заходили? Нет. Вас без маски пропустили? Да. Вы одевали маску на входе? Ну, вот видите, вот эта маска, это шарфик, а маска вот. А почему, маску кажется, я вас... одел на персону. На какую персону? Вот на эту персону. Вы понимаете? А -а -а. Попросили одеть на персону маску? Вот она, маска. Я ее одел на персону. Это понятно? А на свое лицо почему А почему одевают? я должен? Живой человек не должен ничего одевать на свое лицо. Вы это понимаете? Нет. Нет? Нет. Давайте. Все живые люди одевают маску. Где? Не знаю. В естественных местах. Не знаю. А указ губернатора, слышали от вас? Да, указ губернатора, он, это, он не это. Покажите вот мне его с подписью. Вы можете посмотреть. Будем да поменять. мне не надо его смотреть, вы мне его покажите. Я вам ничего не обязан показывать. Вы не считаете но... нужным одевать маску, да? По указу губернатора. Ну, потому что он это, нелегитимный, этот указ. У вас нет его. В наличии есть подписанный, мокрой печатью заверенный. Ну, свободно в свободном доступе в интернете. Нету. Можете да, Мне не надо в интернете, вы мне здесь вы покажите. Мы тоже ничего не обязаны так? предоставлять. Ну а как? Вы же с меня требуете маску. И доставьте документ. Он сказал, документ в доступе. Вот смотрите. Вот смотрите, вот сейчас вас начнут убивать, допустим, да? А Вот человек обязан будет... Закон, по которому нельзя убивать. Да? Убивать меня никто Но... не будет. Вот смотрите. Так как вы сейчас ахинею предлагаете? Какую ахинею? А что вы? На мой... Меня незаконно ограничивают в конституционных правах. Пункт 1, статья 27. Пункт 3, статья 55. Откройте это из Конституции. Я ведь ничего не придумываю. Кто вас ограничивает в конституционных Ну как? Сейчас хотел выйти, вы меня не упускаете. Так. Протокол. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица. Вы являетесь должностными да. лицами? Пожалуйста. Читайте. Тут ведь ничего не написано такого противозаконного. А что мои люди с улицы пришли, что ли, просто так не стоите? Не, а я что, тоже просто так Но эту бумажку с собой нашел? С улицы, ли, Нет, вы на работе? Я на а, работе ну, ну службе. Вот. или на, на службе. Так на работе Они или думают, на службе. Так вы определитесь, или вы на работе или на службе. Ну, ну так вот, значит вы работаете. Здесь Написано что-нибудь противозаконное? Нет. Вы по этому поводу заявления будете писать Обязательно. Проедем с нами до отдела полиции номер 23. Подпишите. Я ничего не буду подписывать. Почему? Вы же меня... Вы будете писать заявление... Собственно... А почему я в 23-е отделение полиции... Я вас спросил, вы будете писать заявление? Вы сказали, На да. кого? На судью, да, буду в ККС писать. Ну, я вам говорю, проедем до отдела... Полиции. А зачем я к вам поеду в по отдел ну, вы определитесь. Можете здесь написать. Какое? Да я дома напишу на судью. Можете да, дома Ну вот. Будете подписывать? Я нет. нет. Почему? Я ничего не буду подписывать. А почему не будете-то? Значит, вы понимаете, что нарушаете мои права? Нет, потому что заявление регистрироваться в, в отделе... Давайте, Вас... При... я, я вам не, отдам. на это не, нету. Полно ночи, понимаете? Для регистрации. Я понимаю. Да, я. То есть, что мы расходимся миром, да? Я правильно понял? Я понял, правильно говорю? Да. Я? По какому? Ну вот по какому? Почему? По, по, по судье я напишу плюс ККР. Почему вы без маски находитесь? Средства без индивидуальной защиты, без маски. Да, потому что я еще вот, девушке, объяснял ей. Потому что я живой. И меня никто не имеет права ограничивать в моих права. Почитайте, пожалуйста, Конституцию. Особенно статью 21. Вы сейчас нарушаете статью 20.6.1. Так, и права я нарушил. Кто это потерпевший? Покажите заявление. Ну, вы же говорите, что я нарушил статью 20.6.1. А Согласно указу губернатора, должны все одевать маску общественных местах. Какой указ губернатора? Номер 100. Номер 100. Вы уверены? Да. Вот у вас есть этот указ? Номер <нонаре Catherine> <Да>. вос... 100 ну, Я знаю. У вас есть этот указ? Будто... Редакция 18.05.2020. Свидетельствует угроза распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной текции. Теперь вот делаете. прочитайте указ президента. Он это, определил территорию. Губернатор. Покажите, если где вы, эта территория. Если вы не согласны, вы можете обжаловать все действия. Мне что обжаловать? Вот читайте указы президента. Я говорю вам, мы сегодня мы не согласны. Мы... согласны губернатора. А кто, вышел, кто это вы Президент или губернатор? Ну Через голову губернатора открылись. То есть... Ну, все должно быть. Вертикаль власти не надо. Вы да. понимаете, не понимаете, о чем вы говорите-то? Понимаю. Вот указ президента, он что... Э, Губернатор. губернатор в соответствии действия с указами президента... Ну вот и читайте. Знаем. Зачем мне э. это читать, если он ну выполняет как? Так, такой же его приказ? Да приказ не президента. такой же. Вы не, это, ну, неправильно трактуете. Да состояние. неправильно вы трактуете. Мы не обязаны трактовать. Мы обязаны выполнять его буквально. Ну, вот трактовать. и выполняйте. Зачем? Ну тут же написано, пред... губернатор суд. должен определить территорию. Не мы, не я, не конституционный суд. Мы не имеем права практиковать. Вот смотрите. Законы ну, читают, того, понимаются ровно есть. так же, как и читаются. Вот написано как, по-русски, да? То есть губернатор должен определить территории, ограничить их. Это понятно или нет? Или непонятно? Вы ну, почитаете да, на указ губернатора Познакомьтесь. Ну, Познакомьтесь. вот смотрите, есть иерархия законов, да? Есть конституция. Есть федеральные законы, Конституции. Федеральные, федеральные законы. Молодец. Ага. Потом указ, указ. Президента. указ президента, потом правительство, и там внизу где-то будет указ губернатора. Так да какие указы-то в первую очередь исполняются? То есть если указ губернатора противоречит указу президента, значит он не нелегитимен. Вы это понимаете? Но в чем, конкретно, в чем он противоречит, по каким пунктам? Он территорию определил, на которой введен режим повышенной готовности. Давай, вот у... область. Вы я вообще все приотаж, так, да. У вас сейчас есть кому-нибудь кому претензии вообще? Вот сейчас все, мы выходим, да? да? Все, выходим. Ну, в любом случае, для вас ликбец это бесполезно, а по-моему, проводить. Так, для сведения просто вот предупреждаю, потому что я являюсь истцом, вот все ваши противоправные действия будут, э, ну, будет дана правовая оценка. Вам еще никто никакие противоправные действия Вот, нет. вы там составляли, что-то писали, объяснение брали? Объяснение мы еще полностью не взяли. Ну вот. Не, я вас просто предупреждаю. есть Документы? Паспорт, права, полис. Я же в суд как-то заходил, как вы думаете? Я, я вас прошу. Ну я вам и говорю. Есть документы? У кого? У вас. У меня, как у живого человека, у мужчины, да? Хозяина не имени вас... Александра. Вот у него нет документов, я... они я ему надо, вообще я папаты я... не нужны. Вас на данный момент вас спрашиваю, есть документы? Да. Чтобы, Чтобы я, я мог... Удостовеется то, что это вы Я вот показывал, где это Не покажите, пожалуйста Кто это именно я? Да? Да, да, да Кофер, цилиндр, договорничай Все? Все? Возьмем по факту Я вас путь. не вызывал. Не вы вызывали. Вы на вас вызвали по поводу маски. Ну, я ее обязан носить. Я вам как сейчас только лекцию провел. Я понимаю вас. Надо нам объяснение взять. Я вас. не даю объяснения. Почему? Ну, я, вам, я же говорил. Как вам говорил. С, с персоной поговорите. Мы не можем с персоной поговорить. Ну А я не хочу давать. Почему? Она меня вообще не волнует. Почему тут какую-то цирку Да это не я цирк развожу, а судья. Так называемая судья. А, Потому что, мы что... а? что вы так с ней? А? Что так с ней? Конфликты у вас. Вы же сами... У меня нету конфликта с ней. Где? У меня нету с ней конфликта. И в общественное место Магазин магазин ходите как? Без маски. Без маски. И вам без маски да. да, да. Это не может быть такого. Потому ну, что, я вы вам вы говорю... Но это штраф. Тем более сейчас еще лучше. Что сказал? Тем более сейчас еще вышел новый указ. Вот смотрите. Они имеют право полностью не продавать. Я, я сделал запрос. То есть судья да. э, сразу, она поняла, что человек пришел непростой. Uh -huh. э, запрос. То есть, чтобы вы понимали, да, я прочитаю несколько пунктов. Документ, подтверждающий факт рождения, свидетельство о рождении, номер, дата, рождения и дача выдачи документа. Кем выдан? Когда? Документ, подтверждающий личность...